Уважаемые друзья, всем привет! Меня зовут Валерий Чигинцев. Я радиоведущий, телеведущий, шоумен, актер. Я хочу пригласить вас на прямой эфир в Инстаграм в четверг, 29 июля в 20.00. Я стану гостем программы «Звезды 21 века», автором которой является известный немецкий журналист, музыкальный критик, обозреватель и просто прекрасный человек Джордж Белл. Наверняка вы очень много интересного узнаете обо мне, потому как будут невероятно каверзные вопросы. Ну и вообще я поделюсь с вами своей новой программой, которая называется, так и называется, программа «55. Эксперименты и мотивация». Так что встречаемся в четверг в Инстаграме в 20.00, июля. До встречи, пока!